Если бывший хочет вернуться, есть ли у отношений второй шанс? Об этом мы поговорим вот в этом видео. Самая большая ошибка, которую могут сделать пары после разрыва, просто опять сойтись. Они ошибочно полагают, что если их чувства все еще сильны, вторая попытка может быть как-то сработать. Большинство не стараются понять, что на самом деле между ними произошло и какие изменения им необходимы. Они просто сходят с того места, где расстались, и продолжают жить дальше. Они стараются перезапустить отношения, не сложившиеся раньше. Но повторять одно и то же снова и ждать различный результат – это определение безумия и невменяемости. Когда вы достаете молоко из холодильника, обнаруживаете, что оно уже, блин, испорчено. Вы же не ставите его обратно, надеясь, что завтра оно станет свежим. Вот так и с отношениями. Вы захотите привезти свежее молоко и избавиться от испортившихся. И практика моей работы с людьми показывает, что отношения по второму кругу работают только при условии, если партнеры, первое, стали другими людьми по сравнению с тем, кем они были в момент расставания. Второе. Они сохранили качества, которые привлекли друг к другу раньше. Третье. Они начинают строить отношения с нуля, они просто слепляются на том месте, где разошлись. Здесь существует некая психологическая ловушка. Это возвращение утраченного. Хотя я всегда призываю искать позитивные стороны в любой ситуации. Но сейчас мне придется порекомендовать обратное. Если бывший мужчина или муж, или кто-то другой захотел вернуться, игнорируйте позитив от его появления и ищите негатив. Такой подход убережет вас от повторного разочарования и травм. Покажет происходящее в полной перспективе. Очень легко сейчас попасть в психологическую ловушку, если ваши чувства еще сильны и вы пока не встретили новую любовь. Ваша рана еще свежа и болит, и кажется, что возвращение бывшее – это лучшее лекарство. Если у вас осталось чувство эмоциональной потери, то вы хотите вернуть утраченное и обрести прежнее состояние. Но это фактически означает переход в прошлое, что невозможно. Да и есть в этом ли смысл, скажите? Если какой-то жизненный путь привел вас к разочарованию и боли, то зачем на него опять возвращаться? Вероятно, есть смысл пойти иной дорогой, избегая прошлых ошибок. И тогда вопрос уже будет в том, по пути ли с вами бывший или нет. Давайте рассмотрим сейчас истинные причины уходов и возвращения. Есть ли второй шанс с бывшим, который захотел вернуться? Это зависит от мотивов, конечно, его поступка. Вы можете полагать, что, что его привело к сознательное и выстраданное решение связать с вами свое будущее, но на самом деле им могут двигать совершенно другие, неподходящие, неприятные вам побуждения. Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый – это поиск удобных вариантов и нежелание прикладывать усилия. Приведу пример вот из моего опыта. Много лет назад у меня произошло знакомство с другой женщиной. Но вдруг она решила попробовать еще раз со своим бывшим, не помню точно мужем или мужчиной, неважно, который захотел с ней опять сойтись. И вот мы расстались. А через несколько месяцев она появилась снова, сказав, что с ним не сложилось. Я, конечно, продолжил с ней подружески общаться. И скоро она сообщила мне, что хочет попытаться найти счастье с коллегой по работе, который признался ей любви. Потом эта вертихвостка переехала работать в другой город, оставила коллегу своего, который признавался в любви и стала встречаться с местным мужчиной, с которой она познакомилась где-то на интернете. Ведь он будет всегда под боком и не надо больше никуда ездить. Так во всей этой истории, стратегии, проследовалась одна линия, что было просто, комфортно и без лишних затрат. Так вот, человек может вернуться к вам просто потому, что ему так удобно. Проще, чем искать кого-то еще. Что ему стоит набрать ваш номер и сказать, что скучает и думает о вас? Ничего ему не стоит. Мы уже знакомы, между вами что-то образовалось когда-то. Нет, нужны начинать все с нуля. Если вы не примут, он просто позвонит в следующий и так далее. Если вы его примете, он снова вас оставит, когда более подвернется более удобный вариант. Следующая причина. Страхи и психологическая незрелость. Мне вспомнилась одна история тоже, которая произошла с моей соседкой по личной клетке. После года брака ее муж ушел покупать погузники с сынишки и не вернулся. Отключил телефон и не хотел даже объясняться. Соседка подала на развод и через год он посвящался к ней в дверь. «Почему ты нас бросил?» – спросила она. Он говорит. «Было тяжело из-за ребенка, ты уделяла мне мало внимания, я испугался, что так будет всегда, но мне было плохо без вас». Вот так он ответил. И мужчины такого типа не могут понять, что им нужно в жизни. Им свойственны иррациональные страхи, неспособность справиться с ответственностью и преодолевать ежедневные трудности. Это так называемая инфантильность или а, неопределенность в своих целях или желаниях. Другими словами, а, на таких людей, мужчин, полагаться нельзя, они ненадежны, непредсказуемы. С ними любая женщина рискует через какое-то время опять получить неприятный сюрприз. Следующее. Есть еще влияние третьих лиц. Партнер покидает вас под влиянием мамы, родственников, друзей, а потом понимает, что был неправ. И здесь возникает вопрос, насколько ли он вообще подвержен влиянию. Пособен ли он принимать самостоятельные решения? Есть ли гарантия, что он не подаст от давления аптекета вновь? Ну и, конечно, последнее. жизненные обстоятельства. В моей практике были истории, когда мужчины вынуждены были разойтись со своими возлюбленными. Из-за каких-то мало зависящих от них факторов. Например, переезд, болезнь ребенка или родителя. Сложные финансовые проблемы потери работы, они считали, что не могут себя предлагать, пока у них есть нерешенные проблемы. Позднее, когда их жизнь стала входить в привычное русло, они захотели вернуться. У некоторых таких пор, все снова наладилось. Также могут быть другие самые разнообразные причины, подтолкнувшие мужчину до леса, зависящие от его уникальных обстоятельств и личностных особенностей. Ну, подведем черту. Если бросивший вас, бывший, хочет вернуться, первое, не поддавайтесь первому восторгу, ищите негатив и игнорируйте позитив. Второе, найдите настоящие мотивы его поведения. Третье, составьте себе представление, каких отношений вы хотите и какой человек вам может подойти. И четвертое, определите, вписываются ли ответы на первый и второй пункт, в это представление. Добавлю пятое. Если вы все-таки решите не гнать своего бывшего, начните все с нуля, не повторяя старых ошибок. Иначе вы создадите прецедент, что вас может оставить он и потом, как ни в чем не бывало. И вернуться в прежнюю позицию. Если у вас остались сомнения, как вам поступить, когда бывший захотел вернуться, спросите совета близких людей, которым вы доверяете. Полезно узнать взгляд в принципе, со стороны. Или вы можете обратиться к профессионалу, который, которому вы доверяетесь. Вы будете обратиться за советом и разобрать эту всю свою ситуацию. С вами был Гарри Маркелов. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк и подписывайтесь на один из моих видеоканалов, где вы увидите это видео. Оставайтесь благополучными. Всего доброго. До скорых встреч.